хотите развиваться, вы хотите закупить какое-то оборудование, там, дополнительный клепоскоп или какой-то лоркомбайн, или еще хотите, там, денситометр купить. Вот вначале, как бывает, у нас врачи очень хотят работать на экспертном оборудовании, Они, чем больше у них всяких штучек, тем веселее становится, да? А вы, как предприниматель, должны очень четко поставить рамки. Посмотреть рынок, нужно ли мне нужно, посчитать, а сколько у вас будет затрат, а сколько и когда вы вернете себе все эти затраты, и сколько вы будете потом на этом зарабатывать. Поэтому эта волшебная табличка она применима к любому а, развивающемуся проекту, к любому кабинету, который вы хотите развивать. Ну и вот собственно этот наш инструмент, который мы уже на четырех бизнес-планах показали, и у нас он, они, они очень легко стали считаться, быть, как бы помочь вам, если вам нужно, довести, провести тюнинг своего бизнеса.